Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Дэнт, я Геймс, и мы начинаем с вами играть кейс-аниматроник. Аниматроники меня преследуют везде всегда, они от меня что-то хотят, поэтому будем смотреть, будем пугаться, будем узнавать, что там у нас, как там у нас. Похоже, я уснул, уже почти полночь. Это еще что такое? Странно, кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Это я буду в одном кабине. Чтобы взять фонарик, наведите на него мышку и нажмите Е. Ах, ну да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. Ни хера себе. Вот световой меч хорошо. Он как раз металл. Сколько же все это стоит? Знаете, что я сделаю? Чуть-чуть тише. О, вот так неплохо. Так. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы включить планшет. Так, ясно, понятно. Ясно, понятно. Ну что, удобная штука. Лет через 10 такие везде поставит. Ну, вот человек она все равно не заменит. Что-то там красное Пойду горит. Я смотрюсь. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Какие-то звуки громкие и страшные. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Черт возьми. Это еще что? О -о -о! Мне нужно найти диспетчерскую в Хорошо. Схема Хорошо. Блядь. Она была в моем кабинете. Ага, прятаться могу. Б7, правильно? Он сказал. Вон Б7. Мы выходим из двери идем. Ну вот, по правой стороне дверь, по коридору и в b7. Хорошо. Что там? Можно взаимодействовать с ящиками. Там ничего. И тут ничего. Так а. О! Тихо. хе Стопудово есть достижение сожрать все пончики в офисе. Блядь, а что так крипово-то? Пиздец! А что так крипово? Чего, блять? О, мурашки по коже, Здравствуйте. Ебаный в рот. О, это кто, блядь? Пять, шесть, ноль, три. Шесть, шесть, ноль, скорее всего, три либо два. Это волк. Дэд, это волк. Бля, что так стрёмно. <звук> Ладно, я, я, я слишком близко, видимо, к этому к экрану располагаюсь. Шесть шесть ноль три. Уже такое. Так, уже полночь. Пора идти домой. Долбоеб! Ночной вызов. О, О, надеюсь, обойдется блять. без выезда. Лучше бы с а выездами. Шоп. Прекрасная ночь, не правда ли? Бля, русская озвучка. Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Как тебе новая система камер наблюдения? Нормально. Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем участке а, он находятся оголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Так, нам нужно <с будет что-то собирать, получается, да? Что за псих? Что со светом? Кажется, не меня дежавю. Нахуй твое дежавю! Надо сходить проверить счеток в диспетчерской. Может, мы не пойдем проверять счеток в диспетчерской? Так, я знаю, что в кабинете Я у себя в кабинете могу спрятаться Так, диспетчерская была сюда Эта дверь закрыта Значит, вот сюда Бля, вот это стрёмно, они сделали, конечно, круто. Закрыто. Кто мог сменить пароль? Так, а что там могла быть за цифра? Там точно было 6607. Там точно было 6607. делать? А где пароль взять? А поменялся пароль семь, один, три, Бля, ну нахуй просто я готов. Я готов ко всему. А -а -а, Ой, блядь. Не, не-не, я не переигрываю, типа я, блядь. Ночь! Ночь! Ой, блять, меня соседи отпиздят просто. Я пароль забыл. Блядь, а как откуда тут призраки? 7.1.3.0, блядь, откуда призрак? Блять, какие призраки? Вы чё, ёбнулись? Мне призраков не хватало. 7-1-3-0. отлично. Осталось отлично. найти электрический щит. Чё его искать? Он здесь. Надо слушать, что этот персонаж говорит. Так, да. ты лучше. Теперь нужно включить второй щиток. А где он? Короче, я понял. Надо найти второй щиток. Про... О -о -о, охренеть Да, блядь, охренеть Да пошел нахер Ну, вспомнил что-нибудь? Как тебе мой подарок? Подарок охеренный, кальца. ой, блядь, глаза болят Обожает, обожает играть О, пиздец Ну это, блядь, логично, блядь Зачем мне еще дверь могли открыть? Зачем они мне еще дверь открыли, чтобы я туда не залез или что? Блядь, зачем я сел вот это играть? Как, как все болит О, ну это нервишки бегают пусть уходит я подожду я подожду можете пока в комментариях рассказать как у вас дела как жить, как дети вообще чем вы занимаетесь пошел нахер этот волк пошел нахер тихо назад идет ушел я короче на паузу поставил потому что мне показалось что кто-то ломится ко мне в дверь которая одна опять куда мне идти Я не знаю, куда идти Мне нужно найти второй щиток а. Я вот тут, правильно? Это холл А2 Вон он ходит Мне, наверное, в А2 надо как-то попасть Скорее всего А1 Ну это вот это мой офис был. О, он у меня в офисе. Надо во два как-то попасть. <звы> Мне <звы> туда надо наверное, да? аниматроник а? а Почему у тебя такие большие полученные достижения кстати было почему у тебя такие большие зубы Я надеюсь он не слышит так где я сейчас я сейчас в а2 а где свет Издец! Блять, я потерялся. Mm. Что? Что такое? А, вот тут свет горит. Пожалуйста, работай. Это что? Какого хера? Так, какая-то записка. 77-й год июнь. В 77-м году была всего одна единственная компания, которая использовала аниматроников для увеселения. Блять, он идет. Блять! Еще один аниматроник. Мяу-мяу, мазафака. Нет! Нет, блядь, медведь, ебаный! О, как громко! Медведь, какой медведь? Это же волк! Воды такая... Да ладно, ты прикалываешься. <музыка> Мы что, проходили уже? 10 раз подряд не страшно А куда идти, ладно, я не понимаю Подожди, нифига себе, что это такое Это что, скам, блять, мамонта? Я не настолько старый, вы обалдели? Где он пошел вообще? Он сюда не пошел? Как я его пропустил? Еда Тут же где-то можно прятаться правильно меня интересует где я сейчас там он склад Смотри, вот мы можем пойти на склад правильно стоп где пойти в архив пошли на склад так это уже не страшно там наверное, еще один аниматроник будет так смотри еще записка кстати в колорадо в час ночи в городе аврора неизвестный бандин проник в дом и по данным свидетелям угрожал семье соседи и похожие позвонили в полицию с сообщением о сильном шуме на вызов приехал сотрудник полиции как выяснилось это был его первый вызов во время задержания погибла женщина и был ранен мужчина Владелец дома на данный момент госпитализирован, находится в коме. Преступнику удалось скрыться. Полицейский не получил никаких увечий. На данный момент новый сотрудник проходит психологическое обследование. Полиция отказалась прокомментировать этот случай. Это, наверное, мы, да? Может, у нас галлюцинация? Ну, если он сейчас сюда придет, мне пиздец. Ну, это, это кто? Это кот. Ебучий. Кот 100% будет по вентиляции лазать Я слышу как он ходит Мне нужно найти Нет! Шкура. Волчья, блядь, шкура ты нахуй. Да, пошел нахер. Я вот думаю, что я сейчас не пойду поднимать трубку нихуя. Я сейчас пойду и посмотрю, где мне. Ах ты ж, бляш ты ж! Я ж ты ж, что можешь, ты ж так. Я там мог прятаться. О, смотри-ка. Бен Q. Я хочу найти еще одно место, где может включаться питание. Я не пойду трубку поднимать, мне насрать. Пока я не подниму труп, он будет сосать бебру. Или нюхать, что хочет, пускай делает. Так, пончики. <свес> Потому что, ну какого хера? Я недоволен. Вот здесь можно прятаться. Вот тут нет стула, да? Да, тут можно прятаться. Короче, на под столами, где нет стула, можно прятаться. Где-то же что-то должно быть. По сексуальной. Пойдем посмотрим еще. Эти двери заперты. Раздевалка. Зал совещаний. Да не пойду я к тебе отстань. Ключ карта. Так, ну это понятно Наша диспетчерская Макс, security. А почему нельзя просто уйти? Бэтмен а -а -а! блять Сука хорош Можно радио выключить. Да не пойду и отстань. Хорошо, получается, оно будет там, где этот ублюдок откроет двери. Правильно я говорю? Значит, в тех помещениях. Все, побежали, побежали. Уходим! А уже не страшно. Хоть мурашки по коже и побежали, но уже не страшно. Делаем еще одну попытку поиска. Включение, выключение. Мне кажется, бля, может... Это что-то в было. Может, на нем тоже что-нибудь висит? Просто ради интереса. блять Я смог убежать. Нельзя, короче, к нему так близко подходить. О, -о, О, минус нервы. Не, ну, на нем вроде ничего такого нету. Пошли в то помещение, откуда он пришел. Откуда он пришел? Там что-то должно быть, блядь, что-то должно быть. Не может быть так же, чтобы ничего не было. Не может быть, чтобы ничего не было Должно что-то быть, что-то должно быть Может что-то в полках, в столах Донат Вот пончики мы ждем За милую душу Правда же? Вот тут можно спрятаться Так, музыка какая-то мне не нравится Музыка началась, мне не нравится Страшная. Так, пока я его не слышу, давай-ка мы посмотрим. Как... Не просто ж так они открываются. Блять, видимо, просто так. Это пиздец. Да ладно, вы прикалываетесь, нет? Кстати, Колорадо в снадись в городе Арора, а, сильным шо, а и мы это читали? Это что? А это просто свет. Ох ебать! Какого хрена так крипово? Пошел нахуй! Блять, хорошо, что я этого не видел. О, ладно, давайте попробуем на паузе. Может, у меня что-то и получится. Короче, я блуждал-блуждал. Нашел. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Да, только, блядь, от какой. Ага. Ну, это, наверное, в тех помещениях, из которых вышел волк. А он, походу, там. Наверное, вон та дверь. Увидим, где он идет, и куда он идет. Ага, ага. Вот синяя дверь. Что здесь? Теперь во всем здании есть свет. Да ну нахуй, кот пришел в действие, в вентиляцию залез. Больной ублюдок. Что? Он еще и телепортируется, блять! Что еще придумаешь? Так, надо держаться подальше от вентиляции. А, планшет садится. Я ваху, сэр. У в кабинете была зарядка. То есть нам теперь к Бену в кабинет, правильно? А на кабинет, наверное. Так, здесь красная дверь. Пол Морган. Глава департамента. Так, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ты вылазька. А, хорошо, знаете что? Блять. А хорошо они это придумали. А еще, когда жрешь пончики, фонарь заряжается. Охуеть? Ладно, шучу. Похуй я под столом Пиздец он шустрый Куда это он там залез Или там с вентиляции спустился Кот Я слышу как они вдвоем ходят Он ушел туда, не знаю, где кабинет Бена. почему нельзя приседать? Он ушел? А лейт. Вот, Бен Рейли. Замок сломан. Пиздец. Хотя отмычка из комнаты вещдоков могла бы решить проблему. Ага. Идем Кажется, на склад я вещдоков. Я понимаю, откуда могли взяться гигантские игрушки. Если они были вещественными доказательствами по одному из дел, это многое объясняет. Блять! Тихо? Почему он остановился? А нет, идиот, идиот. Почему он здесь прям в правом ухе? А, все. Прошел. Блядь, нет, нет, нет. Блядь, что это я вообще сделал? Такое что-то за трюк, нахуй. Слышу код вентиляции. У меня сейчас код ебанет. Отмычка. И где мне здесь отмычку взять? Ну да, вот они. Оттуда и вылезли, суки. Ну это же вот вещь, Доки. Но мы записки все читали. Как отмычка выглядит? Ну, я думаю, что она, скорее всего, будет в том месте, где она подсвечена. Вот здесь вот. Правильно? Это же вещдоки, правильно? Нет? Я сейчас нихера не понимаю Она должна выглядеть Каким-то определенным образом Коробка или что там Удайте вот мне автомат этот какого хрена где отмычка О, еще записка 81 год скоро буду посетопать в институт пару раз посещал семейную пиццерию что странно хозяина я так ни разу не видел возможно он работает поваром или же не любит показываться людям И вообще что не говоря а пицца там вкусная правда охрана злая не дает детям подходить к пневматроникам а жаль я тоже хотел их пощупать Опа! Фасбер пицца Семейная пиццерия Фредди? Да? Ну это же комната с вещдоками. Правильно? Ну, вроде как правильно. Где отмычка-то, блядь, это пиздец. Криповенька еще он так лупит, блять, в эти двери, сука, страшно. Ну это же комната с вещдоками, блядь, где отмычка? Ладно, пойду искать отмычку. Okay. Короче, я попробовал несколько раз. Аниматроники просто меня съедают. И я не успеваю ничего делать И если вдруг сейчас не получится Мы просто оставляем уже на следующую серию Замок сломан Хотя отмычка из комнаты вещдоков Могла бы решить проблему Идет? Кажется я понимаю Откуда могли взяться гигантские игрушки Если они были Вещественными доказательствами По одному из дел Это многое объясняет Где-то идет. Опа. 1985 год, декабрь. А, это самый ужин моей жизни. Хотя я это кричу каждый раз, когда что-то крутое происходит с Свидание с Эммой в канун Рождества вышло годным. Жаль, не получила свою тему в тот семейный ресторан. Когда мы пришли, ресторан был закрыт и пустой. Даже на наших любимцев не поглазеть. Но один фиг. Мы нашли чем себя развлечь. Никто же не отменял и это он, видимо, про аниматроников Слышу кота Слышу, как кот бегает Комната вещдоков не получилось ладно если вам понравилось видео подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях подписывайтесь на канал на тикток на инстаграм на discord там много ребят уже собираются переписываются общаются заходите будем вас ждать я желаю вам всем крепчайшего здоровья хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр до скорых встреч мои дорогие и всем пока